приветствую всех и в сегодняшнем видео мы поговорим о том как реализовать всплывающее окно то есть tooltip виджет для какого-то другого виджета либо же объекта в инвентаре либо объекта в экипировке давайте посмотрим как это выглядит я нажму play на данный момент у меня это сделано в инвентаре и хочу сказать то что не важно как у вас реализован инвентарь, то есть этот метод подойдет абсолютно к любому инвентарю, либо же к любому виджету. Так, мы взяли инвентарь и давайте подымем какие-нибудь объекты. И когда мы наводимся на какой-то предмет, да, у нас вылазит вот такой виджет, где у нас выводится какая-то информация. Ну, в данном случае только меняется имя. И давайте сделаем то же самое для экипировки. Я открою слот экипировки. И у меня есть открытый Tooltip виджет. Давайте я расскажу про сам Tooltip Widget. Это обычный виджет, где у нас есть какая-то информация. Да? То есть это имя предмета, описание предмета, количество, вес и цена. То есть это просто текстовые переменные. Вы можете увидеть то, что это обычный текст. Дальше мы перейдем в венграв и я покажу следующее. То, что у меня есть определенное количество переменных, которые мы будем бандить в самом виджете. То есть это name, description, count, weight и price. Эти переменные являются все Instance Editable и Exposed and Spawn, для того, чтобы мы при создании виджета могли изменять эту переменную. И дальше у нас идет Bind, то есть у нас есть текст. И у меня стоит Bind на переменную Name. Здесь у меня стоит Bind на переменную Description. Здесь сделано немного иначе, поскольку у меня здесь есть текст да и мне нужно вывести число здесь у меня bind функция где у меня в формат текст указано count двоеточие пробел дальше в фигурных скобках мы подаем значение у нас тогда появится pin и мы сможем подключить сюда числовые переменные и когда мы все это сделаем, да, у нас будут пустые переменные, которые привязаны к элементам виджета. После того, как мы сделаем виджет, ну то есть вы сделаете виджет, дальше нам понадобится сделать следующее. Нам нужно конкретно для этого виджета использовать стандартный функционал движка, чтобы мы выводили Tooltip. То есть, видите, когда мы куда-то наводимся, да, на что-то, на, что на какую-то панель, у нас вылазит Tooltip, конкретно анриловский. То есть, вот я навелся, у нас появляется Tooltip анрила. И чтобы стандартный Tooltip изменить на виджет для наших объектов, конкретно в игре, что мы сделаем? Давайте выберем Border Background. И здесь у нас мы можем увидеть тут тип виджет. Но в пятом анрили эта опция не активна. Я не знаю по какой причине она не активна. К примеру, давайте я покажу, как сделано в четвертой. Давайте создам виджет 1, 2 uh, settings. Сеттинг, open level blueprint. Сейчас я быстро выведу виджет. Так, create widget new widget blueprint 1, а to viewport. открою этот виджет добавлю border ну, и закреплю его где-нибудь здесь так и здесь мы можем увидеть э, behavior если мы сюда откроем у нас будет байн кнопка да мы можем сделать байн для этого виджета к примеру create binding в event графе мы на event construct вызовем Create widget, вызовем widget Blueprint 1, да, мы создали. И сделаем PromoteVariable. Пускай будет new variable. Здесь нам это не играет роли, поскольку я просто показываю способ. И в нашем основном виджете, в банде, Так, не наш этот widget, да, мы можем подать Новую переменную. И если мы в этом виджете что-то изменим, ну, добавим, к примеру, не знаю, image. Вот такой вот image. Единственное, что replace child. Ну, просто какую-то белую иконку, да? Давайте сохраним все. Так, сейф Я нажму Play. У меня будет виджет. И когда я навожусь, видите, что возле мышки появляется пул да, тип виджет. То есть какой-то новый виджет. Но в пятой версии Unreal этого нет, поэтому нам придется немного сделать иначе. Ну, добавить просто одну ноду. Так, нам понадобится... event construct то есть event который отвечает за логику при создании да когда мы создаем наш виджет здесь мы тоже делаем create виджет указываем widget тип и когда мы его создаем как я и говорил у нас будет информация о переменных да мы можем сюда все подать так ну давайте тест какой-нибудь текст 1 там, 5, 14 5 ну к примеру тестовые значения дальше мы сделаем э, в принципе не промов твари был а сделаем с э, тип нас интересует конкретно set тип target widget у нас будет и мы подадим наш виджет к этому типу нажмем play и как мы видим мы наводимся уже на какой-то слот да и у нас пишет информация об объекте set description бла-бла-бла и тому подобное то есть на каждый слот да у нас будет выводиться информация. Давайте теперь я расскажу, как передать информацию. Так во-первых, чтобы передать информацию нам нужно откуда-то взять эту информацию. Я отсюда это уберу и покажу на примере слота инвентаря, поскольку вы квыпанете, там немного другая логика у меня. Так, инвентарь, инвентарь, слот. Вот у нас слот. Вот наш контракт скрипт. refresh это касается конкретно слота, да, это на данный момент нас не касается. И откуда мы можем подать информацию если у вас есть инвентарь да у вас соответственно будет слот инвентаря и у вас будет информация об объекте это в любом случае она у вас должна быть правильно и когда мы э, подаем информацию в сам слот да у нас по-любому будет какая-то переменная отвечающая либо за информацию об объекте либо за информацию о слоте. То есть в моем случае это Item Info, который я беру из объекта BP Base Item Object. У меня хранится item info, и в этой структуре у меня находится имя, количество, description, weight и price. То есть хранится вся эта информация. И когда мы добавляем в инвентарь предмет, соответственно мы имеем слот с этой информацией. И дальше уже вызываем ToolKip. Также советую записать его в переменную для того, чтобы в случае чего мы могли, к примеру, эту переменную обнулить, да и убрать возможность использования сету типа. И в принципе что мы имеем на выходе? На выходе мы будем иметь, давайте я подниму много предметов и на выходе будем, будем иметь то, что когда мы наводимся на какой-то предмет, у нас будет создаваться тип виджет который уже в себе имеет логику того, чтобы к примеру, не заходить за край экрана, то есть он у нас будет автоматически смещаться. И также он работает без рывков. Да? К примеру, если мы будем отрисовывать позицию виджета по тику, либо по таймеру, у нас могут возникать различные баги, различные рыбки, что нам не нужно абсолютно. Поэтому это довольно простое решение, чтобы вызвать данный виджет. В принципе, для любого виджета, на который мы будем наводиться. Но небольшая ремарка, то что этот виджет должен находиться поверх, чтобы его ничего не перекрывало. Если у нас будет перекрытие каким-то объектом, то тогда, возможно, у нас будет какой-то баг, либо у нас не будет вызываться наш виджет Tooltip. И на этом мы закончим урок. Если он вам был полезен, ставьте лайк, пишите комментарий. Если вы не подписаны на канал, подписывайтесь. Также заходите к нам в Discord. И встретимся в следующем видео. Всем пока!